Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе покажу как сделать вот такой цветок из атласной ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы мне понадобилась атласная лента шириной 5 сантиметров зеленого цвета для листочков а розовый для цветов Из розовой ленты я нарезала 12 квадратиков со стороной в 5 сантиметров Я использовала терморезку поэтому края Обрабатывать зажигалкой мне не пришлось. Еще для работы понадобятся тычинки, серединка для цветка, обязательно прямой пинцет, клеевой пистолет, зажигалка и, конечно же, терморезка. Сейчас я покажу, как сделать лепесток для цветка. Я свожу противоположные уголочки, уголок к уголку и еще раз противоположные уголочки. Теперь я зажимаю пинцетом треугольник по центру и свободные два уголка отвожу к центральному. Здесь у меня сгибы выравнены по горизонтали на одном уровне. Потом зажимаю пинцетом под углом к основанию и срезаю лишнее. Сейчас еще раз покажу более подробно. А вот этот маленький уголочек самый острый. Тоже нужно немножечко оплавить зажигалкой. Совсем слегка. И еще раз покажу, чтобы не пропустить какие-то детали. Вот складываю уголки к уголку. Сгиб. Один сгиб в правой стороне. Два уголочка слева. Теперь я их развожу в стороны и соединяю с центральным уголком. Зажимаю пинцетом таким образом, чтобы между основанием и линией, по которой я буду срезать, было 8 мм. И теперь плавными движениями не спеша срезаю. Все это можно сделать и ножницами срезов, и обработав срез зажигалкой или свечой. Но учтите тот момент, что при такой обработке срез будет иметь темный цвет. Ну, теперь я сравниваю длину основания каждого треугольника. Они у меня получаются равными. Значит и лепесточки будут одинаковой длины. А теперь сделаем листик. Я складываю уголочки трижды. У меня получается классический острый лепесток. Теперь я точно так же зажимаю пинцетом низ лепесточком и срезаю терморезкой. Теперь я этот лепесток выверну. и У меня получится вывернутый острый лепесток Канзаши. Для одного цветка мне понадобится 5 зеленых листиков. А теперь лепесточки подготовим в дальнейшей работе. Для этого я беру вот так лепесток и центральную складочку Прижимаю пальцем к основанию. Вот что у меня получается. Открывается отверстие. В него я наношу немножечко клея. И придавливаю, сжимаю пальцами. Склеиваю слои лепестка. Получается вот такой круглый лепесточек. Еще раз сжимаю. Сжимаю центру наношу клей придавливаю и все лепесток готов таким образом подготавливаю все лепестки состоит из двух ярусов. Ярусы буду делать на двух основах. Для этого беру квадрат со стороной половиной сантиметра и срезаю уголки. Делаю с него кружочек. Можно сделать это вот таким образом. Сложить и срезать уголочки, чтобы получилось симметрично. А можно просто срезать уголки вот таким образом. Здесь срезы мы обрабатываем огнем зажигалки. Теперь будем собирать цветок. На каждом ярусе мне нужно приклеить по 6 лепестков. И основа будет доходить, вы видели, куда показала, до шва лепестка. Наношу клей. И вот так подклеиваю второй лепесток буду приклеивать напротив первого Теперь рядом лепесточек и еще один. Теперь учтите такой момент, если вы захотите сделать цветок в один ярус, то основу нужно делать из фетра, потому что на мягкой основе цветок поведет. Вот сейчас увидите как это произойдет. В моем случае мне не нужна жесткая основа, поэтому я делаю так. Вот смотрите, все лепесточки я приклеила, и вот цветочек форму пока не держит, я его повернула к вам и вы увидели, форма деформируется. И точно так же приклеиваем лепестки второго яруса. Их тоже 6 Теперь я соединяю оба яруса. Вот так ставлю лепестки в шахматном порядке и придавливаю по центру вниз и все теперь у меня цветок будет держать форму и все получается так как нужно здесь фетровая основа совершенно не нужна была теперь я приклеиваю серединочку она может быть любая какая вам нравится и теперь буду декорировать цветок листиками и тычинками. Беру немного тычинок, делаю из них пучок и скрепляю его горячим клеем. Теперь этот пучок нужно подклеить снизу цветка. И к нему добавлю три листочка. И теперь два листика подклею с противоположной стороны. Такой цветок можно поставить на зажим для волос, на ободок или на резинку. В моем случае это будут резиночки. Я уже подготовила основы. Остается только приклеить резиночку к цветку. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Надеюсь, оно вам было полезным. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку на мой канал. Тех, кто еще не подписан. С вами была Ирина. Всем творческого настроения и до новых встреч!